Смотрю, серьезно подошли к делу. Полковник считает, что мотивация и дисциплина ⁇ это ключ к успеху. Давай, ноги переставляй. Быстрее я просто не могу... Ну, топай! Вот такая мотивация, да? На юге острова трудовой лагерь для тех, кто не годен к службе. Некоторых требуется стимулировать. Ну да. Идем. За мной. Есть. Поднимись вон туда. Удачи, Сэн Джон. Что и ты попался, а? неудачник. Здорово. Снова встретились, Сэн Джон, да, сын проповедника? Тейлор, какой нахрен проповедник? Чё ты заладил? Да шучу я, чувак. Бабу ты нашел? Что? Ну, Бабу ту, про которую тогда спрашивал. Нет. Снимаем побрякушки. Часы и все такое. кладите сюда. Ладно, что, я спорить буду. Сейчас разбежался. Новобранцам вещей не положено. Тем более их все равно сопрут. Давай, выкладывай. Ага, сопрут, конечно. Нашел лохов. Смирно! бойцы вольно Мы не рады случайным людям вы приняты по приглашению завербованные моими соратниками Когда будете отвечать первым делом представьтесь начиная с фамилии Да это так затесалась. Имя. Черт. Эткинс. Кристал, сэр. Сколько человек ты убила? До или после. Отвечай на вопрос. Пошел ты! Все мы здесь совершали вещи постыдные, вот. чтобы выжить. Уцелеть. Всевышний это понимает. Угу. Всевышний прощай. Но у этой. Женщины на лице лежат печати сатаны, тюремные татуировки, свидетельство того, кем ты была и кем осталась. Именно такие, как она, своими подлыми деяниями навлекли на все человечество праведный гнев Господа в трудовой лагере. <смех> <смех> все, <смех> пошел ты, пошли мы все. Красавец, Ты тупорылый, отвали! <смех> Шевелись. <смех> <смех> Тебя. Ну а Покали! ты, а, Тейлор, Уэйт. И <смех> нет, сэр, я не сидел в тюрьме, никого не убивал, ничего такого. Ты долго пробыл в водище. Ну, я, я умею, умею стрелять. Меня папа в детстве брал на охоту. Рядом с Кламат Фолс. мы там… Ну, а ты, сынок, стрелять умеешь? Сен-Джон, Дикон. Да, я умею стрелять. На мат, как вижу. Покажи правую руку. Десятый горный. Ирак? Афганистан. Служил с честью, только не ври, я пойму. Один срок служил с честью и ненавидел каждую минуту. <свят> Девятая заповедь. Молодец. Подними правую руку. Клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых Соединенных Штатов от всех врагов? естественных и противоестественных, всеми силами помогать своим товарищам и беспрекословно выполнять все приказы. Боец, клянешься ли ты? Клянусь. Разойдись. Пойдем, сынок. Капитан Гоури теперь нечасто приводит рекрутов. Видимо, его впечатлили твои навыки. Я много времени провел в водище. С фриками обходиться умеешь? Да, сэр. Я знаю столько же, сколько все, сэр. Славно, славно. Заходи. Пусть док тебя осмотрит. Пульс хороший, сердце сильное. Тут нехилый ожог. Как это вышло? Да я тут оладья жарил. Оладьи, говоришь. Кто перевязывал? Я сам. Настомаль. Неплохо. Спасибо. Рука нужна, повязку не снимай. Усек, Амига? Да, да, я понял. Через пару дней пусть зайдет на осмотр. Ладно. Ну, док. К службе годен. Лорувен. Задачку поручить можно? Нет, док. Я Тьена Новия. Он, Он уже занят. Mm, я понял. К ведьме пойдет. Вайкон mm. Диос. Удачи, мига Идем, сынок. Я не терплю нарушения субординации, когда офицера называют ведьмой, но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение. Да, сэр. Я делаю исключение, потому что всем, кто еще жив, уготована своя роль. Ты веришь в Бога, Сент Джон? Я на эту тему не задумывался, сэр. Самое время задуматься. Мы часть его замысла. Все мы. И моя роль вот это. Сэр? Это место. Мне было видение. Не такое, конечно, как описано в Ветхом Завете. Никаких огненных колесниц или горящих кустов. Просто я проснулся однажды утром, до того, как на мир обрушилась божья кара, и понял, это то самое место. Крейтер Лейк? Уизард uh, Айленд? Я называю его Ковчегом. Тебе знакомо предание Амери? Да, то есть, да, сэр. Ну, про него же все слышали? Все ли? Ты удивишься, как мало людей читали Библию или книгу Откровения. Вы имеете в виду книгу Бытия? А, про Ноя было в книге Бытия, сэр? Да, конечно. Надо привести тебя в соответствующий вид. Как скажете. Но нормальной формы у нас, конечно, нет, как это не печально. Сейчас что-нибудь… О! Вот. Ну-ка, примерь. Вроде как раз. А это здание. Если не возражаете, это подарок от старого друга. Старого друга? Друзья теперь мало у кого оставить. Это уж точно. Ладно, боец, но только спрячь и не носи. Ты теперь из наших. Вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми, но раз капитан Коури отрекомендовал тебя как человека опытного, мы тебя повышаем сразу до капрала. Спасибо. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, сэр. Но ну, подыщем тебе работу. Так вот, о чем я говорю? А, вы рассказывали про Ковчег, сэр. Да, Ковчег. То, что ты сейчас видишь, лишь малая часть его. У нас за спиной целая сеть пещеры-тоннелей, которые тянутся до самой вершины. Когда мы закончим, они будут заполнены тысячами семян, растений, компьютерных файлов и книг. Даже если мир умрет, наши достижения в медицине, науке и технологии не умрут вместе с ним. Нет, сэр. Но этот остров не просто ковчег, Капрал. Это твердыня, это крепость. Здесь, у северных ворот, мы складируем боеприпасы, чтобы начать наступление на фриков. У нас есть винтовки, гранаты, пулеметы, гранатометы. Есть оборудование, чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров. Это инженерно-механическая часть. Если тебе нужно починить мотоцикл, обратись к дежурному. И как видишь, за счет того, что осталось от Национальной гвардии, мы строим свой парк грузовиков и других машин. После того, как мы расчистим магистрали, мы начнем заново отстраивать дороги и мосты. Ваша выжигательная стратегия работает против фриков и шакалов, но на шоссе она вам не поможет, не остановит орды, сэр. Мы в курсе, Капрал. Орды. Да, орды это проблема совершенно иного уровня. Но у нас есть замысел. Замысел? Как сказал Бенджамин Франклин, проваливая подготовку, вы готовитесь к провалу. Мы не допустим провала. Костяк армии живет здесь, у ворот, и они готовы выступить по моему приказу. Эти палатки вместили сотни мужчин и женщин, таких как ты. Тех, кто клянется посвятить свою жизнь борьбе. Но тебе я хочу дать особое поручение. Чтобы выполнить его, нужно нечто большее, нежели умение выживать и пользоваться оружием. Ты готов, сынок? Да, сэр. Сделаю, что прикажете. Ты спрашивал, как мы победим Орду. Я тебе покажу. Уйди с дороги. Как, лейтенант? Здрасте, полковник, я извиняюсь. Многовато цетона бухнул. Лейтенант Уивер, инженер-химик. Его задача... Взрывать все на... Делать оружие. Ну да. Типа того... Я Уивер. Джеймс. Сент-Джон, дикон. Армейская хрень у нас для показухи, правда же? Капрал Сент-Джон под командованием коври Если вам что-то нужно в одеще... Обращайтесь к нему. Еще как нужно. Сейчас дам ему список. Над чем работаете? Над загустителями смеси нафтеновый и пальмитиновый кислот. Mm. Вы делаете напал? <coughs> да? Да! Чувак рубит в химии! Да просто догадался. <coughs> а. Я не мешаю? А, да нет. А, полковник. Уже почти получилось. Почти. Хорошо. Да. Очень хорошо. Куда вы дальше? К ведьме нашей. Вы свободны, лейтенант. <клес> еще раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих офицеров. Не стоит, сэр. Осталось зайти еще в одно место. Я верю в проект лейтенанта Уивера, но то, что ты сейчас увидишь, может стать... Нашим ключом к победе. Заходи. Это что такое? Мэм, вот все, что было указано в заявке. Это кондиционер для белья? Нет, мэм. Ну-ка прочитай. Ингредиенты. А хлор, хлоро. хлороформ и атерп.. Терпим. Пошел, Черт. Вон. Пошел вон. Мэт, ну что мне делать? Самой что ли за сырьем ходить? Вопрос решен. Лейтенант Уитекер это капрал Сент-Джон. Он из подразделения Коури. Сумеет достать вам, что прикажете. Прочитай. Что? Прочитай. Ты как читать, то умеешь? Ингредиенты: хлороформ, атерпенеол, бензиловый спирт. Делать Пойдет? Это... Когда он может начать? Но да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. Оставь нас. Сара. Стать смирно. Сара, я... Нет. Пришлось мы? на юг, В да, да, рассказали, Нервен. никто нет, не выглядел. Я нашел у Брайана и нашел. Они сказали, Путь там горы. все погибли. Я думал, что. Я думала, что больше больше тебя, не увижу. тебя не увижу. Нет, нет, я не могу. Послушай, не могу. мы можем уехать прямо сейчас, куда захотим, нет. без оглядки. Постой. Давай. Нет, нет, Дикон. Я не могу. Они... Тебя силы здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идет. Разве не видишь, и мы можем в ней победить? Я не воевать сюда пришел. Здесь я нужна. Я могу принести пользу. Я же не могу так уехать. Мое место здесь. И ты можешь остаться здесь со мной, помочь мне. Потом все, что скажешь, мы поедем куда ты захочешь. Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Возьмите список. Спасибо, боец. брал сент-джон верно да сэр входи а я вот тут пью чай травяной спасибо лейтенанту уитекер хочешь попробовать улучшает пищеварение а, нет сэр спасибо я просто искал график дежурства у меня для тебя работа эти люди хотя разве это люди забрали нашего человека Лейтенанта Жюстину Норвуд, офицера. Она у них, так что... Да, я спасу ее, сэр. Такие люди, как ты, помогут нам спасти мир. Ты свободен. сен это капитан Коури, прием. Жду тебя в Даймонд-Лейк. Да, капитан, так точно, вас понял. Сен-Джон! Как меня слышно? Эй! Эта херь вообще работает? Блин, не пашет наверх. Тейлор, паша твоя рация, что такое? Диккенс и Джон! Это самое! Я. я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел, с самой присяги. Вот это был цирк, скажи. Тейлор, знаешь, я занят. Что, что, что, что, что, что за хрень они тебе там поручили? Меня, о, меня тут типа в пехоту убегли. Целыми днями жом гнезда, рубим деревья, премно таскаем. А и, извини, чем ты говоришь, занят? Исследовательский проект. Меня посылают водищу за сырьем для... А, черт, я, я об этом слышал. Да, да, они делают оружие биологическое, химическое, чтобы, чтобы всех фриков спалить, так? Ха, так, все, мне пора. Ладно, ладно, слушай, тут, тут такое дело просто э, не уверен, что правильно э, сделал, вступив в эту арку. Понимаешь? Тейлор, что у тебя за рация? Тебя точно не прослушивают? О, черт! Ха, я так и думал. Ладно, все, конец связи. Я брал Дейкан Сен джон Меня слышно. Эй! Тейлор, что тебе нужно? Ага, ты на связи. Короче, я в как так этой штукой пользоваться. Теперь у меня защищенный канал и все такое. Как дела, чувак? А, Тейлор, я сейчас занят, так что... Да, да, да. Извини, извини. В общем, тут прошу и что кто-то провозит наркотики в лагерь прямо под носом на болт. Я не употребляю, так что нет, я вообще не в курсе. А что? Не, не не не Я тоже нет. Просто тут, тут этот парень, один из новобранцев, подозрительно себя ведет. Постоянно выезжает, куда-то, приезжает. Я подумал, слежу-ка я за ним. Посмотрю, чем он занимается. А Этого еще не хватало. Просто скажи Коури, он сам разберется. Ты по. Не хватало. Просто скажи Коури, он сам разберется. Ты понял? Да, да, да, да, да, да. Ты прав, ты прав, ты прав. Ладно, мистер Сэнджон, поговорим потом. А. Как там? Как Конец связи. Господи, Тейлор, вот куда тебя несет? Это радио Свободный Орегон. Правда, освобождает. Я тут узнал, что некоторые из вас сотрудничают с Неро. С Неро, у нас на глазах уничтожили Еще одно гнездо. С Неро, которые бросили нет. нас погибать во всем этом дереве. Кто-то назовет этих людей дураками. Но у меня есть трудно Предатель. Надо забраться внутрь, может, Поверьте, может мы даем еще один серьезно, Но я человек разумный, поэтому на первый раз просто предупрежу. Хватит! Прекратите! Прямо сейчас! Пока мы вас не нашли, а мы найдем. И тогда вы поплатитесь. Я лично повешу вас на самом высоком дереве, какое найду. А когда вы будете на последнем издыхании, мы четвертуем вас и скормим вашим любимым фриком. Это я вам обещаю. С вами Марк Коупленд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Да, ну, Коуп, меня это тоже... Пригодится. Кто это? Другое дело. Ну ладно. Что у нас здесь? Да, инъектор Неро. Рабочий хоть? Степ. <звук> <звук> <звук> Еще один регистратор. Может, хоть теперь я пойму, чем вы здесь занимались. Нет выхода! Oh, нет! Я серьезно! Все это не сердец! Куда бежать? Боже, помоги! <плес> Господи! Вот эту приверженность долго! <плес> <плес> Нужно их спалить, жить с спокойнее. Это радиус свободный Орегон. Правда освобождает. Лагерь мародеров. Вот эти козлы устраивают засаду на дорогах. Слава Богу. Байка ополчения это наверняка ее. Полковник, это капрал Сэнджон. джон Я там, где в последний раз видели лейтенанта Норвуд. Здесь все серьезно укреплено. Вы точно хотите, чтобы я пошел в одиночку? Выполняй приказ, капрал. Что это было? Конец связи. Есть, сэр! Твою мать. Что за счет? Лейтенант, вы здесь? Лейтенант, мы уходим! Назад! Черт. Один <связь> <связь> Става. Я здесь. Я здесь! Держитесь! Я иду! Секунду. Ну что, как вы, лейтенант? Сент-Джон. Слава богу, я уже отчаялась. Да? Один хороший друг сказал мне, никогда не отчаивайся. Потерял надежду, и все, считай, ты труп. Буду иметь это в виду, когда в следующий раз нарвусь на засаду. Ну, вы в порядке? Короче, лагерь зачищен, ваш байк цел. Сможете добраться самостоятельно, а? Да, доберусь. Спасибо, Сент-Джон. Не за что. Все, гоните быстрей. заражение. Но и вонища. Надо сжечь, чтобы ничего не осталось. И еще одно покрытие. Где оно? мать. Где Я потом вернусь сюда и сожгу то, что тут осталось. Полковник, докладываю. А, было непросто, но я ее вытащил, лейтенанта Норвуд. Молодец, Капрал. Я вышлю патруль навстречу. Она сказала, что обратно доберется сама. Я попозже свяжусь с вами, узнаю, как она. Отбой. Это радио Свободный Орегон правда освобождает. Федералы присосались к нам, налогоплательщикам, как теляток к имени. Но при всей их тупости недооценивать их нельзя. Знаете, главные шишки прячутся сейчас по бункерам и ждут, когда вымрут фрики. Они не спасали бедных и голодных, или своих драгоценных избирателей, не выполняли всех. свои прямые одного обязанности. Одного, Они спасали элиту, тех, кто правит бал. Они отсиживаются под землей, пьют шампанское и ждут. А мы тут гибнем в муках, чтобы федералы могли начать все заново после перезагрузки. Но они не учили одного. Мы не так глупы, как им кажется. И когда фрики исчезнут, а власти придут вернуть себе мир, мы будем их ждать. О, да. будем ждать. И они пожалеют что вылезли из своих нор. С вами Марк Куп. Это радио Свободы. Орел. Не верьте лжи. Я тебе не спил, да? Да вас бьют, нравится? Полковник, прием. Хотел узнать, как там лейтенант Норвуд. Капрал, я только что прочел ее рапорт. В нем говорится, что ты уничтожил целый лагерь в одиночку. Ну, не мог же я ее одну там бросить, сэр. Очень хорошо, Кабрал. Капитан Гоури рекомендовал тебя к повышению, и я начинаю понимать, почему. Свободный Орегон Правда освобождает Федералы присосались к нам Налогоплательщикам Как телята к вымени Но в России Ложи! в тупости Недооценивать их нельзя Ложи! Знаете, они а, прячутся а, Сейчас по пути И ждут Ложи! в грунт Они не спасали бедных и голодных Или своих драгоценных избирателей Не выполняли свои прямые обязанности Они спасали или... тех, кто правит баллы они отсиживаются под землей, и души федералов ждут. А мы такие, что федералы могли начать все заново после перезагрузки. Чего? как И когда фрики исчезнут, а власти придут вернуть себе мир? Они Страх, пожалеют, бьют, что вылезли из своих да. С вами Марк Купленд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. О, Господи, да что ж такое? Даже здесь не скрыться от этого «Свободного Орегона», чтоб его. Лучше, чем ничего. Отлично. Полковник, прием. Хотел узнать, как там лейтенант Норвуд. Капрал, я только что прочел ее рапорт. В говорится, что ты уничтожил целый О, лагерь номадов в одиночку. Ну, не мог же я ее одну там броситься. Очень хорошо, Капрал. Капитан Гоури рекомендовал взгляд к а? Так, о чем была речь? Очень хорошо, Капрал. Капитан Коури рекомендовал тебя к увлению, и я начинаю понимать, почему. Есть. Ну Уходим отсюда! Уходим! Пасы кончаются. Не вовремя! <соседательный> Все, а, больше вы уже никого не подкоровываете. <соседательное> а. У таких ребят наверняка должно быть подземное убежище. Есть. Спускаемся. Ладно. Все подробно разметили. Тут какие-то бумаги, заметки. Это инструкция. Трофей. Тут не так. Мародеры, черт, только не увидеть. Ложись! Влажись! Влажись! Влажись! Влажись! ранен! Влажись! Влажись! Влажись! Влажись! Влажись! Влажись! Влажись! Влажись! То, что надо. Ну вот, порядок. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. А, он из отряда Коури. Откройте ворота. За работу, парни! Шевели! Точно, сержант! Есть, так, есть, есть сержант! Капрал. Руми, да? А, слушай, мне интересно, а как тебя забросило? Ну, так далеко от дома? До свидания, Капрал удачи мое почтение сколько лет служил в армии в смысле я не видела твою присягу но солдат я узнаю за версту понимаешь четыре года 10 армия афганистан как я уже сказал полковнику ненавижу то время ну а ты Ха -ха. у тебя тоже глаз на он да я то Ничего такого козырного, как у тебя. Шаг пока капрал. А, капрал. Из Локас, луки, из да? Ты откуда? Не могу узнать по акценту. Так слышно, да? Ну, родом я из, из Канады. Я был здесь в отпуске с семьей. Мы тут лагерь разбили к западу от Крейтер Лейк. Жена и дети. Мальчикам должно было исполниться восемь лет. О, Канада, да, далековато ты от дома. Ха -ха, не говори. Я преподавал ремонт двигателей в Калгари, в политехническом. Бывал там? Да нет, вряд ли. Короче, полковник дал мне эту работу. Значит, здесь мой дом, так? Есть, так. Есть. так. Да, это есть неплохая штуковина. Не расходимся, соберитесь. Ага, есть кто Ну, ладно? Есть, так, есть так, есть так Ну, до встречи, Капрал. Байк не потерять, ладно? Капрал, прием.